Привет! По просьбе подписчиков, в этом видео я более подробно расскажу о четырехуровневом индикаторе напряжения, выполненном на микросхеме LM339. В отличие от предыдущего варианта на LM358 микросхема LM339 содержит в своем составе 4 компаратора. Следовательно можно задействовать 4 светодиода и настроить каждый в отдельности компоратор на нужное нам напряжение и срабатывание. Чтобы не мучиться с подбором резисторов советую собрать макетный вариант на подстроечных резисторах. Тем самым адаптировать схему для нужных нам целей. Для настройки схемы конечно же понадобится регулируемый источник питания. После настройки всех компараторов можно замерить сопротивление на каждом из делителей напряжения подстроечных резисторов и заменить на постоянные. На видео заметно некое мерцание светодиодов. Это не из-за схемы. Просто барахлит регулируемый источник питания. Итак, поясню как это работает. Суть схемы такая же как в предыдущем варианте с LM358. Параметрический стабилизатор то есть стабилитрон VD1 создает опорное напряжение 5 вольт, на соединенных вместе инверсных входах всех четырех компараторов. Пока напряжение на прямом входе компаратора ниже напряжения на его инверсном входе, на его выходе будет низкое напряжение. И подключенный к его выходу светодиод гореть не будет, когда напряжение на прямом входе превышает напряжение на инверсном. Состояние выхода меняется и на нем появляется напряжение, достаточное для зажигания светодиода. Измеряемое напряжение поступает на прямые входы компараторов через делитель, который обеспечивает индикацию в определенных пределах поступающего на вход напряжения. Когда это напряжение на нижнем пределе измерения, его хватает только для переключения верхнего поделителю компаратора. С увеличением напряжения переключаются соответственно и другие компараторы. По сути такую схему можно построить на любых операционных усилителях-компараторах. Спасибо вам за ваше внимание. Пока.